Работайте со мной. Я буду предлагать э, вам в этом видео работу рекрутером в Польше. Работать э, на одном из самых крупных и самых авторитетных э, агентств по трудоустройству в Польше. Нужно для работы в офисе 5 рекрутеров. Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И работайте со мной работа рекрутером в польше так называется это видео потому что я буду предлагать вам в нем весьма необычную вакансию как вы уже наверняка успели догадаться я буду предлагать вам в этом видео работу рекрутером в польше то есть быть моим коллегой собственно говоря работать на одной из самых крупных и самых авторитетных Агентство по трудоустройству в Польше, агентство по трудоустройству Dreamon. Им сейчас нужно для работы в офисе 5 рекрутеров. Ну и, собственно, сейчас я зачитаю вам подробное описание этой вакансии. Так что все те из вас, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и поехали! Требуется рекрутер с опытом работы в городе Полье, Польша. В связи с динамичным развитием компании мы ищем сотрудника на должность. Специалист по подбору персонала в агентство по трудоустройству Dreamon. Ссылка на их сайт будет оставлена в описании к этому видео. Зарплата 2000-3000 злотых нет в месяц плюс дополнительные бонусы. Работа на постоянной основе на умове о праце, требования, опыт работы на аналогичной должности минимум один год обязательно. Хорошее знание украинского языка и английских языков можно без знания польского. Ну если вы не будете знать английского, но будете знать хорошо украинский и польский, то также подойдете. Хорошее знание пакета MS Office Word Excel Самостоятельность в работе и хорошая организация Собственные работы Коммуникабельность Умение работать в команде Обязанности Поиск рекрутации кандидатов с Украины и других стран Поиск новых кандидатов в рекрутации Ввод данных в систему Коммуникация и подписание договоров с сотрудниками в обмен мы предлагаем интересную работу в динамично развивающейся и стабильной компании, хорошую оплату плюс высокие бонусы, карта мультиспорт, дофинансирование к обедам и так далее, возможность развития и повышения квалификации, работу в молодой и динамичной команде, хорошую атмосферу на работе. Мы оставляем за собой право связаться только с выбранными кандидатами. Заинтересованных прошу высылать резюме на мой почтовый ящик, адрес которого я оставлю в описании к этому видео. Поэтому, если вы заинтересованы, поспешите, высылайте свое резюме или звоните мне по номерам телефонов, которые уже появились в нижней части вашего экрана. Там, как вы видите, есть и WhatsApp, и Viber. Можете туда и писать, и звонить. Ну и, конечно же, если вы смотрите это видео, но вы не являетесь рекрутером, не ищете работу рекрутера, просто заинтересованы в работе в Польше, в работе на каком-либо заводе разнорабочем, либо по какой-либо специальности, то обязательно проходите на мой канал в Телеграме, ссылочку на которую вы также найдете в описании к этому видео, обязательно подписывайтесь на него, на нем вы найдете все актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, а их, слово очень много и по всей Польше, и также, если вы будете там подписаны, оповещение о каждой вновь выложенной вакансии там будет моментально приходить на ваш мобильный телефон, где бы вы ни находились, таким образом, всегда будете в курсе всех вновь выложенных и свежих э, вакансий в Польше от самых лучших агентств по трудоустройству. Также не забывайте писать комментарии под этим видео. На любые темы задавайте свои вопросы в комментариях, связанные с жизнью и работой в Польше. И вы обязательно получите на них ответ в моих будущих видеороликах. Из плейлиста Антоха отвечает. Также делитесь ссылками на мой канал с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Ставьте лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Ну а подписаться вы на него сможете, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в верхнем правом от меня, углу вашего экрана. На этом у меня все, друзья. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч в Польше, друзья. Пока.